Всем здорово, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и это легендарный War Gold Edition. Итак, а, мы с вами пробрались через шахты, наполненные зомби, короче, а, пробрались через фабрику, наполненную сектантами хамеритами, и вот мы с вами в тюрьме. Вот табличка, блок 1. Окей, а, теперь нам нужно найти Кати, короче, ну Кати мы знаем, что он четвертом блоке помимо него нам нужно найти а, басогого медвежатника какого-то короче а, баса медвежатника мы не знаем где он находится и и по прошайку нам тоже нужно найти потому что он нам торчит а, руку руку слав помимо по всему, по всему этому короче нам еще надо тысячу монет окей okay. а, давайте мы собственно Находимся Находимся, собственно, в первом блоке Бляха, звуки такие, знаешь, как будто не на тюрьму похожи А на какую-то э, психиатрическую больницу с душевно больными. Так, у нас тут есть охранник Окей, он отвернулся Но Здесь, короче Так, а это что? Окей, эта дверь не открывается Ладно, допустим Так Здесь у нас Я так понял, надо пот потяните. Ага, первая решетка Э, слышь, чувак, ты, ты этот Ты баса? Ты баса или не баса? Там вообще какие-то кости Скажи мне, ты баса или не баса? Ладно А ты баса, не баса? Тут не баса, а ты ебаться а Ты баса. Окей, ладно. Сори, вырвалось. Так, смотри, здесь у нас открыта одна. Одна открыта, но здесь, походу, ничего нет. Одна кровище только. Епти, мать. Ты откуда здесь взялся? Так, вот она как-то, короче, вырубить. Казармы. В смысле? А кто это меня? А кто? А, а как это? А кто это меня? Я не понял. <режит> Странно, интересно. Кто это меня так? Их двое? Их двое, смотри. Да? Там был ключ, короче, я не взял ключ. Надо было просто украсть ключ, так я не знаю чего. Так, он сюда пойдет или? Как они вообще ходят? Как их трой? Так кто это? На месте уровень второй какой-то. Смысле? Это второй уровень э, Первого блока или что как? Мне нужно короче убрать вот этих вот патрулирующих Что стоит их здесь подождать Где я вообще да я вообще иду Сяди. А там я не был смотри Там какая-то штука деревянная Ага Это я вот сейчас а наверх так, ладно, надо короче. Я так понял их двое. Патруля. Я сейчас сделаю вот так. стану вот здесь. Я надеюсь, тот меня не увидит, если я вот так вот сделаю сейчас. Леха. Стои на месте. Ради создателя. Ну ты взял, Он заметил, короче, этого чувака. Ну ничего, скоро тебе воздаст. Эй, Леха! Да что, босс? А? Как это сделать? Короче, надо одного пропустить, а второго загасить. Я понял. Одного пропускаем. идет. А второго мы сейчас шлепнем. Так. Чтоб тебя не видели, короче, я беру тебя сюда. Так, и теперь можно, в принципе, второго загасить, да, я думаю? Где он там? А куда он пошел? все сито резко делаю бляха так, ладно идешь сюда ну, ладно вроде тревоги никакой не подняли посмотри ну, казармы еще ну давай-ка мы сейчас от охраны избавимся так здесь у нас а, двое ходили здесь у нас ходили двое надо избавиться от этот который который который здесь наверху да нет из никого не мы баса так ладно жду я взял какой-то ключ отвернись ну. Жесть вообще просто, звуки я говорю как эти, знаешь, как будто Так, окей, отвернулся, Кости, вообще никого, погоди, ну кась так, ладно, я стою в тени, он, в принципе, не должен меня увидеть. Так, а здесь ключ, наверное, зайдет, да? Ты, главное, туда вниз не падай. Фу, хорошо. Так, окей. А, в смысле? А, понятно. Так, окей, а я сейчас сделаю вот так повод здесь не видели а двери автоматически закрываются получается что за кнопка вырубись вырубись нет нет я перезагружусь что это за кнопка никогда не нажимай большие красные кнопки окей так здесь дневничок Тюремный блок 1. Рендл бандит. Бичевание и принудительные работы на фабрике. 4. Дели насильник. Обва обваривание кипятком. Это типа наказание, да? Это принудительные работы на фабрике. Да что у меня вываливается-то из уха. Принудительные работы на фабрике. Это вообще обваривание кипятком. Жесть. Сенат головорез. Подвергнут отсечению большого пальца избиение палками и принудительная работа на фабрике. Как он будет работать на фабрике без одного пальца и весь избитый палками? Uh, Исид попрошайка. Oh! Кого? Исид же нам, да надо? Избиение палками, колесование, умер не перенеся справедливого наказания. Он умер. А как я его буду спасать, раз он умер? Исид же, да, нам нужен. Так и все, да? Девять. А я так понимаю, вот это открывает решетки. Так, девятый нам нужен ИСИД. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот он. Не откроется же, да? Лех, я думал, решетка закрылась А, череп не берется Рукас. А, он нам, он нам Он нам должен был руку славы, короче И все, понятно Так, окей, если-то мы нашли Теперь нам нужен а, Баса и Кати Ну, Кати, понятно, он у нас а, В четвертом блоке Так, я, в принципе, здесь нет, Не вижу смысла открывать вот эти вот Остальные камеры <смех> Да, в принципе Потому что я думаю, если я вот этих вот выпущу, они, короче, это Ну, из-за них под могут поднять тревогу, если так логически по подмыслить, да И а -а -а, Охрана будет на страже Это, в принципе, я так думаю просто так, ну, сейчас просто посмотрим. Есть тут что-нибудь? Э, виднеется, нет? Убей всех. Это вообще какой-то больной. Убей их всех, убей их всех. Так, ну, в принципе, все. Здесь только одни кости. Это что здесь? Да, куда идешь? Куда ты идешь? Окей, ладно. Так, ну, в принципе, погоди, там еще была дальше проход. В первом блоке да вот здесь дверь а это тюремный блок номер два. почему мне не открыть это двери а я понял вот замок так окей пойдем в казармы сходим <coughs> мы в первом блоке еще как бы не все посмотрели пойдем в казарму сгоняем так казарма у нас вот. Это на охранника не похож вообще. Ну ладно, к черту, я его, короче, тоже сейчас оглушу. Кто там что там говорит? Оружие там что-то ничто, Жажда, все. Дай себе засохнуть. Так, ладно, а у меня 7 стрел так плохо у меня 7 стрел всего 6 уже уже шесть ай зря я прыгнул сейчас Хера себе. Надеюсь, что. Ух ты, ни хрена себе! Вот это я удачно зашел. О, -о, О, Вот это я удачно зашел. Мешочек. Отлично. Так, двери оставляем открыты, где были, короче, да? Стой, стой, стой, стой, стой, по-моему, идет сюда кто-то. Где-то, где-то рядом хоть. Что это? Кто это? Стой, нельзя Ляха Жесть Ни хрена себе, где я так вот остался, загрузился Так, ладно Здесь мы пройдем пока да не будем суваться Берем здесь так, быстро, быстро. Выходит он откуда? Выходит он откуда-то оттуда. Ждем. Сохранимся. Блях, тут светит. сюда не идет -то. о я походу в тень встал какую-то нашел какую-то тень идет идет смотри так и сохранюсь. немножко вперед и ага. лично Здесь. Так, окей, хорошо Идем дальше Так Стрелы Зачем мне эти стрелы? Мне эти стрелы вообще подавно не нужны Вообще не нужны Уй, могу потушить так даже без воды. Так, а вот это блюдечко что? Это блюдечко. Не... Блях, он так кидает их. Поставить поесть. О, это кухня. Давай пожрём. Давай пожрём. Ах по... а, да, кстати, мне надо поесть Потому что у меня Да Мне надо поесть Потому что у меня Жизнь не вообще что-то Не ахти Морковку А и все что ли? Так, ладно Смотри, здесь много, здесь много сыра Яблоки огурцы и все да Здесь еще нет ничего так это а okay. я съем все не обосраться главное все отлично ну, хотя бы вот так вот восстановить жизнь смотри какие-то ворота. Окей. Так, мы не были где. А, мы в этих дверях были. Здесь мы прошли. Мы не были еще а, там, где ковер. Так, ну туда вернемся. Давайте здесь. для Ничего не делается. Может ударить, нет? Море молот. Это какое-то что-ли священное место, что-ли? Дверь не открывается. Может это какая-нибудь загадка быть? Ну окей. Ну тогда идем, где этот э, ковер? Туда. Да. Наверное, здесь они проводят время. Проводят время. Окей, хорошо. Так я сохранился, да? Кто-то есть. Тихо, тихо, тихо. Ага. Один ходит, Да. Так. А вот этой штукой я, наверное, могу его привлечь, нет? Кто там идет? Кто шумел? Давай сюда иди. Есть, кто давай, давай, иди сюда. Я понял, этими штуками можно, короче, так вот... это Привлекать внимание, короче, и врубать. Ништяк. Так. Лево или вправо? Эх. Опа. Там кто-то стоит, смотри. Так, окей, ладно, пойдем сюда. А, тут без разницы. С такой шел. Терез ищет того, кто украл у него кинжал, сделанный не нашими кузнецами. Постыдился бы он заказывать кинжалы на стороне. Нет у него совести. Конечно, он уже чувствует себя неудобно. Теперь ему нечем резать мясо. Ха, так ему и надо. <рек> <к tenure> <свы> Кажется, я что-то видел. Так их там их там двое, один. Я сейчас, короче, это. Ну-ка, привлеку внимание вот этой штукой. Вот это сохранится, короче. Так. Зави себя. Прячешься? Теперь надо как-то это. Так, это оди один кто -то... А где второй? И второй пошел в сторону. Где этот Эй! Ко мне, братья мои! Здесь чужак. Так, хорошо <смех> Криво, но хорошо. Ладно. Да вообще, смотри, какой то леха Не знаю. Прекрати хранить игры ради Создателя, кто это сделал? Ух ты мать твою, это ни хрена себе, ты видал что у него? Думаешь, ты достал меня? Смотри, смотри, смотри, что делает. Ты должен быть посильнее, чтобы достать меня. Какие-то колдуны. Колдун. Создатель приведет меня к тебе. Давай сюда иди. Я сейчас тебя приведу к создателю. Труп! Убийство! Просыпайтесь! Убийство! Куда побежал? -то? В последний раз. Вечно прятаться не будешь. Он там пошумел! Не сюда иди. Где он прячется? Тебе не уйти, должен быть посильнее. Да в смысле? Да потерял меня, не видишь. Приведет меня к тебе. Давай, давай. Леха, какой, а? Приведет. Да чтоб тебя! Почему так мимо все? Блюдок. Здесь еще наверх куда Где там чашка? Еще одна ну, Где ты? Он куда-то туда ушел что ли? так ладно а как бы его так вырубить то вечно прятаться не будешь сюда идет сейчас к его шлепну давай давай иди сюда не убежишь молода создал да как Что? ты меня увидел дебил Ты должен быть посильнее чтобы достать меня думаешь ты достал меня? вырубить Вырывись, у тебя мной. есть кнопка. И ключ ключи не могу забрать, чтобы достать меня. И передо мной. Собака. Так, ладно. А есть у меня эта бомба-то? Бляха, у меня и бомбы нет. Создатель приведет меня к тебе. Где Эх, он так... прячется? Ву, ублюдок, а? Вечно прятаться не будешь. Как бы его так вырубить-то. Где еще одна чашка е вот... ⁇ Куда она отлетела, улетела? чем сюда не идет? глаза не мозолил где Эхо стоит не убежишь молодого создателя создатель Ёпти. приведет меня к тебе я могу стрелой как-то его. Вечно ты прятаться не будешь. Тебе не уйти. Как задрал-то, а? Чарриш, то Думаешь, ты достал меня? Сюда иди. Говна кусок. прятаться не будешь? Ты ничто передо мной? К оружию сюда. Ты должен быть посильнее, чтобы достать меня. Да иди ты сюда-то уже. Нет, посильнее должен быть. На меня напали. Думаешь, что? Ты... Да ладно, вырубил. В смысле? Я его убил? А как я его убил? Я ж дубинкой бил. Смысле? Так, что за дичь? Я ж дубинкой бил, как я его мог убить-то? Ладно. Тебе не уйти. Ну как он меня видит? Я стою в темноте. Ты достал меня? Должен быть посильнее. Да ладно. <с2> ну как-то. Хоть как-то получилось. Фу. Жесть какая-то. чё -то он какой-то вообще жесткий. Так, ладно. А, это берем. Тут какая-то книга еще. Когда было мне холодно, ты научил очагу и крыши. Когда было мне голодно, ты научил котлу и посуде Когда одолевали меня враги, ты научил копью и щиту. Молот твой забивает гвоздь и держит крышу Молот твой бьет по железу и кует котел Молот твой в моей руке паразит врагов моих Что это такое? Непонятно Какое-то заклинание, наверное Или какая-то библия Какая-то молитва Так, ладно, здесь еще есть наверх Проходец Находится наверх, и здесь еще вон целая куча комнат Ладно, друзья, давайте на этом закончим Вот, здесь сохранимся И продолжим уже в следующей серии Посмотрим вот это место а И отправимся, наверное, скорее всего уже во второй блок Окей, кому понравилось на лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте Подписывайтесь на инстаграм, комментируем Делимся с друзьями С вами был Валерий, всем пока